Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать об одном очень интересном проекте под названием EOBOT. Это облачный майнинг. В чем смысл проекта? Мы покупаем мощности у компании, которая занимается майнингом. Мы ничего не майним, мы просто вкладываем деньги. Что же здесь нужно делать? Сначала регистрируемся. Регистрация довольно простая. Заходим далее в аккаунт, подтверждаем, что это мы. Подтверждение по почте. Первым делом сразу скажу, что здесь есть кран. Вот, обратите внимание, Faucet. Кран. То есть, можно получить бесплатные бонусы. Либо зайти вот здесь. Нажимаем. Раз в сутки можно заходить, брать свои бонусы. Так, ждем. Ждем сейчас обновиться. Вот, просят подождать. сюда вбиваем капчу чтобы получить наши денежки так и здесь есть один нюанс я сейчас нажму и получу получу вот смотрите я получил доги coin монета доги coin почему я получил именно доги coin да потому что у меня сейчас майнится доги coin вот смотрите вот это облако оно добывает может любую монету из всех вот тут перечисленных. Можно менять. Смотрите, монетка Доги стоит. Можно, захотел я, если включить, например, Манера, Переключилась на Манера, Пожалуйста, вот побежали цифры. Так, объясню. Вот здесь у меня маленько не, не открывается. это Здесь написано рубли, в общем. Не знаю, со шрифтом что-то надо было скачать. Я винду переустановил, поэтому со шрифтом что-то там не получилось. В общем, смотрите, это все в рублях. В рублях вот это мои деньги вот сейчас у меня 4000 рублей да здесь эквивалент примерно на 4000 рублей манера манера вот ее стоимость здесь на проекте то есть можно добыть ее можно обменять на любую другую монетку вот здесь есть обмен exchange либо вывести на другой кошелек любой сторонний то есть любую монету можно вывести так вот смотрите можно пополнить вот, можно вывести без проблем, забиваем любой кошелек, монету, которую хотим вывести и отправляем ее на другой кошелек. Так, если будет стоять, например, добыча манера и зайдем, возьмем э, с крана бонус, то мы его получим в Монеро, конечно же. А так, смотрите, можно любую монету, вот, например, Доги, Доги обменять, также на облако увеличить его размер вот, давайте это сделаем. Доги поменяем. Например, у меня сейчас 812 доги. Да? 812 доги. И я хочу поменять. Вот здесь нужно выбрать СХ 256 на 10 лет. Да, вот 10 лет проект говорит, что мы берем в аренду мощности на 10 лет. Дальше там, наверное, заберут, не знаю эти мощности, но за это время они нам принесут, принесут доход неплохой. Либо можно выбрать на, на 24 часа. 24 часа. Но сразу скажу, что мощности, которые добавятся, да, их добавится. Вот сейчас посчитают. Их добавится в принципе много. Да, 7343 мощности. И будет добываться вот здесь намного все быстрее. Но они исчезнут через сутки. Это не очень интересно. Еще 5% нас возьмут. А так вообще вот нужно брать на 10 лет лучше. Вот за это количество доги. Это эквивалент где-то 133 рубля. Да, вот здесь в рублях. Мы получим 4,66 облака. Вот. Давайте обменяем сейчас. И вот сюда добавится это количество облака. Купить. Все. Вот здесь, кстати, операции все проделаны, которые я совершал уже. Вот, вот, вот, вот все операции. Я э, сразу скажу, я вложил 5 или 6 тысяч. Не помню сейчас точно уже. И монеты там и в цене росли, и сами монеты добывались. В общем, я уже попереводил отсюда тысяч на 20 монет, точно уже отсюда вывел за там несколько месяцев. Вернемся в аккаунт, посмотрим. Так, вот здесь табличка выскакивает, вот видите, значит уберут скоро монетку, да, вот эту Made, made Safe Coin. Вот ее хотят убрать отсюда, не будет в проекте, они просят, значит, ее либо вывести, куда-то на кошелек себе на кошелек made либо же ее можно поменять на что-то другое вот на 300 рублей она хочу допустим поменять ее на другую монету да? хочу ripple например ripple перспективная тоже монетка ребят кстати предупреждаю всех о рисках сразу это рисково все это проекты все такие это надо учитывать что это риск но но если распределить свой свой, так сказать, капитал по разным проектам то можно с этого заработать. Вот, давайте поменяем сейчас. Made, Made Safe Coin меняю на Ripple, хочу Ripple себе. Так, это будет 11 Ripple с копейками. Все, меняю, 5 процентов комиссия проекта за обмен. Ну и да бог с ним. Все, поменяли. Поменяли, заходим, смотрим. Все, made мы убрали. Вот мои ripple появились здесь. Можно добывать биткоин, эфир, лайткоин, биткоин кэш, zcash, bytecoin, gridcoin, любую монету. Добываем. Можно, кстати, добывать само облако. Смотрите. То есть облако добывает само себя. Во. Вот эти мощности еще увеличивают себя. Вот стоимость, кстати, облака. 28 рублей стоит одна единица облака. Получается у меня вот тут, насколько можно продать это облако. Продать облако и получить живые деньги, да? обменять на любую другую монетку. Это тоже деньги, получается. Ну вот 4000 так и плюс в облаке где-то тысячи 1200. 3000 где-то лежит. Все это все добывается, все работает. Вот разработчики выложили фотографии. Не знаю, насколько это правдоподобно все, но вот они говорят о том, что якобы фермы у них вот такие, вот мы у них мощности покупаем. Ребят, на самом деле не знаю, как там оно, может быть это липовые фотографии, но проект работает, реально работает. Может это пирамидос, конечно, галимый. Но деньги есть. Деньги платят и их можно выводить в виде монет. вот Я сомневался раньше, но немножко вложил и уже окупился с лихвой и заработал на этом. Можно зарабатывать на рефералах. У меня рефералов сейчас мало пока, 3 человека. вот Но ссылочку я оставлю ребят можете регистрироваться но помните о рисках сразу еще раз предупреждаю рискуем аккуратно вкладываем то что не жалко потерять если что-то вдруг случится с проектом чтобы за голову потом не хвататься и не бежать денег где-то искать перезанимать там не дай бог еще с собой что-то делать это не надо делать ребят так что еще интересного ну есть новости Новости тут вот они выкладывают по проекту там, что, что у них происходит. Есть, кстати, смотрите, есть еще вот такое облако. Вот я купил еще вот у меня есть облако. И вот такое облако. тысячи единиц. Сейчас мы их тоже разберем. Вот. Вот это облако. Оно значит нам добывает гриткоин каждый день. Дает по чуть-чуть эту монетку. вот. Но монета эта еще может вырасти. То есть мы вкладываем сюда на перспективу, на долгосрочную. Купили облако. Вот его я купил на 4600. Но у меня вот здесь растет эта монетка. И CloudFolding. Добывает он другую монету. Монета эта называется Coin, Вот он ее добывает. То есть, это облако добывает вот эту монетку. В течение, по-моему, года она там вот работает все. Ну, тоже вот на 3000 тысячи, да, этого облака. Это уже дополнительно я вкладывал. Независимо от тех 5-6 тысяч, в общем. Но оно тоже вот работает. Могу вывести там сейчас. Это я вложил так, чисто рискнув. Ну, уже сами думаете, надо, не надо. Пополнить, кстати, баланс можно любыми из этих монет переводом с другого кошелька так что можно это сделать легко кому кстати не интересно в рублях вот это все дело можно поставить вон любую валюту заходим выбираем доллар например все все это в долларах стало вот добывается пожалуйста вот доги я опять поставил на добычу здесь кстати вот еще есть вкладочка вот такая вкладочка Здесь приведена таблица по вложениям, ну, вернее, не по вложениям, а по мощностям. Вот самая большая мощность у какого-то человека, да, из Великобритании, там, 3 миллиона мощностей, 3 почти. И у него вообще там все летит, можно зайти вот так посмотреть. У него все летит, добыча вся летит. Смотрите, у него как облако быстро, оно само себя он добывает. Не знаю уж, сколько там он денег вложил, вот этот человек, например, там, все у него конкретно тут идет добыча и можно любого так посмотреть любого найти я себя даже тут находил по мощностям но уже сейчас обогнали тут уже люди вкладывают вкладывают и вкладывают здесь постоянно вот. подведу итог здесь можно зарабатывать и без вложений да если вот с этого крана получать свой бонус но это настолько мелко то есть ну это долго будет раскачиваться вы там свои монеты будете менять бонусные на облако. Облако будет потихонечку-потихонечку расти. Потом опять будете получать бонусы, опять менять. Ну вот наращивать это можно долго-долго-долго. Проще, конечно, вложиться. Но учитывайте риски, друзья. Ну, тут по настройкам еще поковыряетесь. Вот здесь есть помощь, можно почитать. А так, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В комментариях напишите, может быть какие-то еще проекты кто-то знает, скидывайте. Посмотрим, разберемся в них еще в других проектах. Всем пока-пока!